в описании. Вы давно просили нас сделать обзор на какой-нибудь китайский кроссовер. Итак, выполняем обещание и подвергаем пристальному осмотру Geely Atlas – один из самых популярных китайских кроссоверов на нашем рынке. Встречаем! «Жили Atlas» сходу окрестили самым рациональным и правильным китайским кроссовером. Он оказался, пожалуй, самым японским и даже самым европейским из всех китайских автомобильных конкурентов добротный надежный доступный по цене его продажи моментально взлетели сегодня можно сказать что атлас не подвел он не разочаровывает владельцев и не падает в цене с годами не разваливается вот такой вот спойлер вам в начале нашего видео. Но справедливости ради надо сказать, что агрегатов, которые заменили по гарантии, немало. И также на форумах Джилли обсуждают, э, ну, говорят, что есть такие машины, то есть они были, которые просто сыпались по мелочам. Но по слухам дилеры просто меняли эти машины. Ну, по гарантии. Сейчас мы пройдем по всем слабым местам этой машины. Не будем заострять внимание на тех моментах, которые были устранены по гарантии, потому что на сегодняшний день они никакого интереса не представляют. Итак, вы на канале «АвтоСтронг». Поехали! кузовом у Атлас» полный порядок, пока его очень трудно упрекнуть в плохом сопротивлении коррозии. Сколы краски не рыжеют. Известны редкие случаи вспучивания краски на двери багажника над эмблемой и на задних крыльях. Также тоже в редких случаях вспучивается краска на кромке двери багажника с внутренней стороны. Бывают спущивания серебристой пленки на релингах, а также отваливаются декоративные уголки в уголках лобового стекла. Да и само лобовое стекло. Очень часто царапается от ударов не самых тяжелых камешков. Во многих комплектациях Gelee Atlas оснащен без доступом и частенько в сырую и грязную погоду эта функция перестает работать, особенно если на ручку налипает грязь и реагенты. Замечено, что если протереть хорошенько водительскую ручку, а именно чаще всего она используется, то сенсор восстанавливает свою работоспособность. Корпуса боковых зеркал имеют силуминовый каркас. Так вот, фланец силуминовый вместе крепления к двери замечено, что сильно корродирует. Это, конечно, не трухлявая железная коррозия, вряд ли через 5-10 лет зеркала отвалятся, но... Тем не менее, эта коррозия не видна, потому что здесь есть пластиковая накладка. Многие забоченные владельцы снимают зеркала, зачищают силумин и покрывают его специальным покрытием. Из этого покрытия, из-за этого покрытия силумин остается сухим и не корродирует. Бывают случаи, когда после дождя, либо после мойки машины, Замок двери багажника срабатывает самопроизвольно. Бывает, что после мойки даже садится, ну то есть разряжается аккумулятор. Так вот, проблема в намокшем электроразъеме двери багажника, который находится, ну ближе к левому фонарю. Так вот, если разъем этот высушить и залить консистентной смазкой для защиты контактов, то проблема исчезнет. И, кстати, вода может попасть в жгут багажника из-за плохого прилегания защитных рукавов между крышей и дверью багажника. На многих атласах в крышке багажника скапливается вода, причем она скапливается не внутри крышки, а в желобе, который сформирован нижним краем стекла заднего и уплотнителем то есть при поднятии крышки вода сливается на бок ну на правый левый блок и вот на правую и левую форточки багажника. Со временем на «Атласах» продавливается и деформируется боковина водительской сидушки. Здесь просто ломается поролоновый вкладыш, который придает э, форму боковине. Так вот, чтобы решить эту проблему, надо просто поменять поролоновую вставку. Довольно часто на «Атласах» выходила из строя кнопка, которая отключает задние стеклоподъемники. Она просто не фиксировалась в нажатом положении. Ну, эту проблему дилеры решали замены, то есть меняли весь вот этот блок на новый. Мультимедийная система в Gilly Atlas слабенькая. Ей не хватает производительности, ну и, в принципе, нормального дизайна. Кстати, многие эти системы штатно э, оснащены Яндекс-картами. Некоторые владельцы меняют эти системы. На более производительные благо предложений предостаточно. Кстати, текущее время в салоне Geely Atlas отображается на мультимедийной системе и на панели приборов. Так вот, текущее время на панели приборов у многих машин постоянно отстает, И непонятно, по какой причине это происходит. Атлас встречается с тремя бензиновыми четверками. С самого начала продаж были доступны моторы объемом 2,0 и 2,4 литра, а затем позже появился прямопрысковый турбированный мотор объемом 1,8 с аббревиатурой TGD. I. На все агрегаты гарантия 5 лет либо 150 тысяч километров пробега. В основе атмосферных моторов двигатели Toyota серии AZ. У них цепной привод ГРМ по одному фазовращателю. У старшего мотора объемом 2,4 литра есть еще и балансирные валы. Гидрокомпенсаторов у этих двигателей нет, поэтому тепловые зазоры по регламенту дилера надо проверять и регулировать каждые 30 тысяч километров. Цепь ГРМ надо менять каждые 120 тысяч километров. А также есть еще одна любопытная замена. Это каждые 30 тысяч километров замена фильтра клапанов. А механизмы системы фаз газораспределения. А у турбомотора есть и балансиры, и цепной привод ГРМ, и гидрокомпенсаторы, и два фазовращателя. Ну а вообще все моторы Gilly Atlas надежные и никакими систематическими проблемами не страдают. Правда, катализаторы теряют свою эффективность уже к пробегу ну, 120 тысяч километров и более. И зажигают ошибки. Походу единственный агрегат, который может неприятно удивить по ходу эксплуатации у автомобиля Geely Atlas – это АКПП. Для трех двигателей, о которых мы только что разговаривали, была доступна автоматическая трансмиссия M11. Она была спроектирована австралийской компанией DSI. Это австралийская дочка BorgWarner. После банкротства она была выкуплена компанией Geely. В разработке трансмиссии М11 также участвовали инженеры Hyundai Kia, поэтому она получилась похожей на их трансмиссию А6, но болячки у нее свои и проявляются гораздо чаще. Напомним, что трансмиссия М11 устанавливалась с 2010 года на Сан-Йонг с двухлитровым дизелем а также на многие китайские кроссоверы. Кстати, этот автомат приходилось менять еще в гарантийный период по разным причинам. То пинается, то гудит. Кстати, гарантия на него у Джили 60 тысяч километров. Еще на машинах, выпущенных в конце 2020 года и начале 2000 2021 года была проблема с датчиком включенного режима АКПП. Он же позиционер или ингибитор стоит всего 100 долларов. По факту из-за этого датчика трансмиссия могла переключиться в нейтраль на ходу. После запуска двигателя и включения драйва индукция включенного режима на панели приборов перескакивала между реверсом, нейтралью и драйвом датчик меняли по гарантии. Еще встречались глюки датчика скорости трансмиссии, из-за которого появлялись ошибки по ЭБУ, а трансмиссия оставалась на четвертой передаче. Этот датчик в розницу стоит 150 долларов. Для его замены нужно снимать ЭБУ. Ну, а вообще этот датчик меняли по гарантии. Кроме того, у этого автомата нередко выходит блок управления. Он перестает фиксировать адаптации трансмиссии. И это выражается в неадекватном поведении трансмиссии, потому что каждую поездку она пытается адаптироваться. Надо ехать на СТО, на диагностику и выяснять истинную причину пинков. Так вот, блоки управления меняют на новые также. В есть блоки управления, которые отремонтированы умельцами. Блок управления трансмиссией находится в недрах передней панели под блоком климат-контроля. И это все мелочи, так как м 11 не отличается особым ресурсом. Крайне важно менять в нем АТФ каждые 40 тысяч километров, потому что из-за продуктов износа в нем может износиться буквально все. Дилерский регламент замены АТФ 60 тысяч километров. В общем, при первых же симптомах износа трансмиссии обязательно едьте на ремонт. Благо для этой трансмиссии сейчас запчасти есть в наличии, а при переборке может... Понадобится буквально все, вплоть до корпуса. Еще на дизельных саньон шток поршня сервопривода тормозной ленты перекашивался и заклинивал. При этом и тормозная лента начинала включаться с перескоками. Хуже всего, что перекошенный стальной шток натирает направляющее отверстие в легкосплавном корпусе самой трансмиссии. В результате при ремонте приходится покупать новый корпус, так как не задранный, в этом больном месте бушный корпус практически нереально найти. И это конструктивный недостаток этого автомата. Ну, и это еще не все слабости. Корпус цепления С1, в котором находится и задний планетарный ряд, опирается на корпус трансмиссии через игольчатый подшипник. Так вот. При езде тапка в пол этот подшипник растирает свое посадочное отверстие в корпусе трансмиссии. Он сам начинает люфтить, вместе с этим появляется радиальный люфт в барабане C1 и в заднем планетарном редукторе и вся эта группа начинает стругать стружку. При этом стружка появляется и из деталей редуктора. Здесь появляются задиры на валу солнечной шестерни, на втулке и внутреннем подшипнике планетарки. Ну и все мы знаем, что чем больше стружки в масле, тем больше царапин на шестернях и статоре масляного насоса. В общем, этот автомат по железу слабенький. Да, есть случаи, когда они доезжали до ремонта э, на рубеже 250 тысяч километров. Но в основном этот автомат отправляется на ремонт при пробеге 120 тысяч километров. Реактивная езда и э, редкая замена масла тому виной. Ну и еще. Соленоиды в гидроблоке тоже не очень долговечные, а их некорректная работа приводит к пинкам и механическому износу этой трансмиссии. В общем, АКПП Geely Atlas не подарок, и это при том, что этот автомат настроен очень вяло. А у некоторых машин есть слабость задней передачи, то есть эти кроссоверы не могут забраться на бордюр задним ходом. Говорят, что это решается нештатной прошивки и АКПП и двигателя. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, в «АвтоСтронге» теперь вы можете купить не только отличные БУ-запчасти, но и абсолютно новые, поэтому звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на сайт и заказывайте. Ну что мы на и 100 и продолжаем. У полноприводных Geely Atlas привод на заднюю ось подключается с помощью электромагнитной муфты BorgWarner. У нас, кстати, здесь только передний привод. Так вот, с полным приводом никаких систематических проблем нет. Все работает хорошо. Также у Gile Atlas есть проблема, присущая корейским кроссоверам, то есть сальник правой полуосиний достаточно герметичный. И через него в раздаточную коробку попадает влага. Она приводит к коррозии шлицов полуоси и втулки самой раздатки. А это, в свою очередь, приводит к соединению правой полуоси и исчезновению привода на заднюю ось. Поэтому нужно как можно раньше снять правую полуось и набить промежуточную втулку хорошей консистентной смазкой. А если вода попало в угловой редуктор то тогда все масло углового редуктора надо слить и заменить на небольшой части атласов отмечено очень позднее подключение привода задней оси у нашего товарища есть атлас с мотором 18 turbo так вот автомобиль подключает полный привод то есть включает полный привод только через 10-15 секунд после выезда на скользкую дорогу. В этом случае водитель, то есть в такой ситуации включает режим блокировки муфты задней оси, то есть режим 4 ВД лок. То есть полный привод работает нормально, но подключается слишком поздно. У некоторых машин появляется посторонний шум при движении. А виновниками обычно могут являться изношенные шрусы. Бывают случаи лифта в подшипниках колес. Передние ступичные подшипники меняются отдельно. А вот задние вместе со ступицами цены на оригинальные. Подшипники и ступицы сильно варьируются в зависимости от продавца. Передние ступичные подшипники стоят до 80 долларов, задние до 70. Стояночный тормоз на Атласах электромеханический. На задних суппортах стоят мотор-редукторы, которые сводят и разводят колодки. Так вот, иногда эти механизмы перестают работать, и нередко одно либо два колеса остаются заблокированными, и в этом случае уехать можно только на эвакуаторе. Но есть решение не совсем простое мотор редукторы можно открутить если залезть под задний бампер то можно увидеть что мотор редукторы крепятся на двух винтах под внутренний шестигранник на 5 то есть снимаем мотор редукторы а потом этим же шестигранником откручиваем на 5 оборотов шестеренку суппорта и тогда отпускаются задние колодки. Неисправные редукторы меняют по гарантии. Так вот, умельцы, к которым эти редукторы попали в руки, выяснили, что их работоспособность теряется из-за отпаивания контактов от усиков в разъеме. То есть, некоторое время работы с напильником, их работоспособность восстанавливается. На некоторых Geely Atlas по гарантии меняли передние тормозные диски. Они деформировались, появлялось биение. Так вот, гарантия на эти детали – 3 года, либо 60 тысяч километров пробега. Такой же гарантийный срок и на детали подвески. В принципе, подвеска простая и надежная. За свой счет владельцем приходится менять стойки стабилизатора. То есть стойка переднего стабилизатора свободно продается и по оригиналу стоит 35 долларов. Стойка заднего стабилизатора стоит всего лишь 15. Шаровые опоры передних рычагов меняются отдельно. Продаются, соответственно, тоже отдельно. Цена оригинала 80 долларов. Заменители из Китая. В 10 раз дешевле. Кстати, вот этот передний рычаг по оригиналу под заказ стоит 40 долларов. Стоимость опорных подшипников передних стоит доходит до 90 долларов. Заменители в несколько раз дешевле. В задней подвеске по 4 рычага на каждое колесо. Сайлин-блоки не детализируются отдельно. Продольный рычаг стоит. 40 долларов. Любопытно, что задние плавающие сайлентблоки установлены в соединении нижнего рычага и поворотного кулака. Так вот, вот эти плавающие сайлентблоки поставляются не вместе с рычагом, а вместе с кулаком. А поворотный кулак по оригиналу стоит 230 долларов. Однако есть пара заменителей. Сайлентблоки в нижнее ухо кулака стоит по 29 долларов. Верхние рычаги подвески обойдутся, соответственно, в 30 долларов и в 70. Не ударил лицом в грязь. Да, версии с АКПП говорят о том, что надо бы иметь средства для того, чтобы когда-нибудь ее починить. В целом же, в остальном с этой машиной все в порядке. До каких-либо проблем либо же